Канал «Футбол весь подготовил для вас новый выпуск с обзором футбольной аналитики и инсайдов. Ссылка на плейлист со всеми видео в конце ролика. Интеллектуального вам просмотра! Друзья, каждый день наша редакторская группа готовит для вас тематические мини-обзоры и все видео собирает в удобные плейлисты. Если вы любите футбольную аналитику и инсайды из мира футбола, но из огромного количества роликов сложно выбрать лучшее и качественное, то не тратьте свои силы и нервы, а просто открывайте плейлист с подборкой видео на канале «Футбол весь тут». Будем благодарны вам за лайк и подписку. И не забывайте при нажатии колокольчика выбирать пункт «Все уведомления», иначе YouTube вам не пришлёт никаких сообщений о новых видео. До новых встреч и любите футбол, пока он есть!